Идет коза рогатая. Книга из серии Топотушки. В этой книге собраны известные стихи потешки. Нажимая на кнопочку, ребенок может их послушать. Идет коза рогатая, идет коза богатая. Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. Кто каши не ест, молока не пьет.